Сегодня мы презентуем первую книгу из серии книг наследия калмыцких гелюнгов». Эта книга написана калмыцким гелюнгом Сан-Джир Ахбаменьковым в Америке. Значит, сам гелюнг Сан-Джир ушел, уходил вместе с другими нашими земляками во время Великого Исхода сто лет назад. И вот, обосновавшись в Америке, написал эту книгу, в которую вошли наставления по прибежищу, краткое прибежище, порождение прибежища наставления по прибежищу. То есть это как раз та а, основа буддийского учения, то фундамент, скажем, на котором, на который, собственно, делает человека буддистом. Поэтому а, именно поэтому Саджара Вамиников выбрал именно этот текст а, для своей книги. Вот, поэтому эта книга будет полезна.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 В книгу также вошла биография самого Санжера Рабоменькова и кое-какие фотографии из того времени. И эта книжка, поэтому эта книжка также будет интересна не только верующим читателям, но и людям, которые интересуются нашей историей, историей калмыцкого исхода вот, и тому подобное. Книга Санжи Рагбоменькова, выдающегося просветителя калмыцкой эмиграции, которая называется Хурангу и вяль зале в роли Норшева